Вас сердечно поздравляю с наступлением весны. Катится яйцо пусть в в сторону добра и света. Я желаю, чтобы вы помнили, были вы всегда согреты. Солнце ручек пусть согреет, будет пусть в душе тепло. Пусть всегда вас окружает мир, удача и добро. Right